Друзья, всем привет! С вами Маргарита Боболева. Сегодня я хотела бы поговорить на такую тему, как самодисциплина. Нам всем трудно, мы все любим полениться, мы все любим понежиться в кровати, мы все любим откладывать свои дела на завтра. Но, как показывает практика, результаты не радуют после таких вот ленивых дней или действий. Ну как же заставить себя делать ту или иную работу или ту или иную действие, но на самом деле все очень просто. Для этого достаточно взять лист бумаги вечером и написать список целей, которые вы хотели бы сделать за день. Еще очень важно прописать время, в какое время нужно выполнить ту или иную работу. Друзья, если вы начнете с малого и сделаете хотя бы половину списка в первый день, вы уже почувствуете удовлетворение, будет такое чувство довольства собой, что вы все-таки это сделали. Поэтому я всем рекомендую начинать с малого. Не надо сразу загружать себя там, всевозможными делами. Завтра я похудею, брошу курить, начну заниматься спортом. Это, конечно, глупо, потому что вы получите перегруз и забросите опять это дело в долгий ящик. Начните с малого. Ну, для начала, например, сделайте так, что я буду каждое утро делать там, 10 приседаний и обязательно выпивать стакан теплой воды. Этого будет для, достаточно для того, чтобы начать себя. Ну и с каждым днем вы будете добавлять, конечно, какие-то полезности а, в свой ежедневный график. Для девушек я могу дать одну рекомендацию по поводу того, что никто у нас не освобождает от таких дел домашних, как, например, приготовить ужин для семьи, да, накормить супруга и детей. Я делаю это очень просто. Я пишу меню на неделю, выписываю необходимый список продуктов, делаю закупку, и все. Моя голова свободна. Я не парюсь каждый день, что приготовить на ужин. Поэтому пробуйте, начинайте с малого. И всем успехов! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч. Пока-пока!